Сыр – это пищевой продукт высокой ценности, энергетической. Производится он на молочной фабрике технологической. Молоко хвастят в чане дрожжевыми бактериями специальными. Контролируется процесс Вы, специалистами профессиональными. Постепенно консистенция становится твердее. Углекислому газу покидать сыр все сложнее. Когда сырная масса до конца затвердевает, углекислый газ в форму дырок окончательно принимает. Мужчина, зачем вы мне это рассказываете? Вы пакет брать будете? Вы задерживаете очередь. Подписываемся на канал, комментарии оставляем, репостим видео в соцсетках и про лайк не забываем.